Итак, всем привет! С вами канал Мастер Про, И сегодня мы поговорим о трамблере на Toyota Karina, Corolla на двигатель 4А. И проблема с трамблером. Что случилось у меня? Сразу объясню. Ситуация получилась ровно смешная. Машину я полностью подготовил. Все ездит и случилась беда. Машина перестала ехать. Что случилось? Да хрен его поймет, что с ней случилось. Разбираю трамблер, смотрю, а у меня там разорвал он пополам коммутатор. Что сделать? Пришлось купить китайский. Такой Тайвань. Покупал я данный трамблер в автомагазине Турбо. Мне Продавец магазина сказал, что если говорит, она будет работать, значит это будет работать. Если не будет работать, то не будет работать. Как по его словам, что возврата данного э, аппарата не было. Что меня, если честно, сподвигло к сомнению. Но не бывает такого, чтобы китай, китайские товары, да, там, тем более запчасти от автомобиля, каким-то чудесным образом не возвращали. То есть это под большим вопросом. Ты вот. втираешь мне какую-то дичь. Я столкнулся и мепом. Естественно, деваться было некуда. На разборках таких ни коммутаторов отдельно не купишь, ни трамблера. Хрен найдешь из запчасти. И короче, ну что сделать? Купил э, о безысходности за 4950 данный трамблер. Как бы вариантов было, не было. Ждать доставки мне тоже было некогда. Я думал, как бы в принципе ну, покупает же. Значит, это кому-то нужно и все-таки приобретает. Но столкнулся я с такой проблемой. А проблема такая, что при запуске автомобиля вы не можете нахрен запустить машину на холодную. То есть получается такая ситуация, что когда вы заводите машину, вы маслаете стартером буквально из раза в раз. Вы можете сделать повторение 10-15, и только потом она начинает заводиться. Кто-то может сказать, да у тебя там свечи не то, у тебя там это не так. Но я вам сразу скажу, что проблема не только может быть в свечах. Ситуация такая, что на японском трамблере машина прекрасно заводилась с первого тычка даже на холодную и не было никаких вопросов по его запуску то есть на данном трамблере я катался с 2013 года так вопросов с ним не было то есть как бы до сих пор пока я естественно через три года опять машину не достал из гаража что случилось? я не понимаю проблем я не знаю и получается так что я данный трамблер себе поставил именно китайский и проблема не ушла. Я попытался поставить оригинальный бегунок, я по, по, именно фирмы Denso. Я попытался поставить крышку оригинальную Denso, которая у меня стояла на старом трамблюре, но проблему это ни в коем случае не убрало. Естественно, всем интересно, как же выглядит данный трамблер, если Вдруг вы соберетесь покупать его себе на двигатель 4АФ. У меня 4АФ, так как это карбюраторная версия, не впрысковая 4АФЕ, идет уже впрыск. У меня 4АФ, карбюраторная версия на механике, бензин. Давайте посмотрим, чем же отличаются китайский тайвань, тайваньский трамблер на двигатель 4АФ от оригинального японского как же выглядит и в чем может быть отличие и посмотрим в чем причина действительно такой проблемы что что могло пойти не так и что-то могло сломаться будем разбираться погнали итак вот таким вот образом выглядит трамблер незамысловатый, в принципе, на вид, если вот беглым взглядом посмотреть, да, сама площадка зрительно чуть-чуть похожа, вроде бы как, если бы посмотреть, да, ну, вроде бы на вид одинаково, в принципе, но не до конца, отличия есть, Если отличия не сильно большие, но они имеются, то есть, по отливке, в принципе, никаких особых вопросов, но вот есть нюанс какой-то вот, ну, не сильный, как бы, переход. Видимо, они, да, вот эти самые, За... сам бегунок, вот этот зацеп, вроде бы похожи, то есть, все то же самое, в принципе, оно не сильно, как бы, и отличается друг от друга, сама отливка она одинаковая практически отличаются только вот вакуумные бачки Ой. сам вакуумник если вот сверху посмотреть да, у него отличие идет вакуумники, то есть вакуумник идет ровно перпендикулярно один сверху, другой сбоку и это в принципе видно здесь на вакуумнике идет буквально они оба сопла в одну сторону зачем так сделали? Мне, если честно, до конца непонятно. Здесь я поставил вот вот оно, крышку оригинальную Дэнса. Я попробовал установить, думал заработать и установил туда бегунок. Сейчас разберем и посмотрим. Маленькая не такая. Здесь сопроводок короче, а здесь он сделан слегка длиннее с запасом. И вот в этом мне чуть-чуть проблем стало. Чтобы заменить, пришлось немножко переставить эту вещь в другую сторону. Чуть-чуть ниже сместить ее по старому месту. Иначе у меня бы не, не получилось бы данное добро поставить. Смотрим отличие крышек. Оригинальная Денса. Если вот так фокус видно, не видно. То есть покажу наглядно. То есть если посмотреть на края, вот эти вот металлические, металлические края, да, вот эти самые для зажигания, то есть будет видно, что они маленькие. Здесь они тут прямо здоровенные сделали, еще и проточили на нужное расстояние. А в общем, в принципе, они похожи. Прижимные части здесь одинаковые на пружинках. Что здесь, что здесь. Все, в принципе, все они практически идентичны. И крышка тут, в принципе, оказалась ни при чем. Бегунок. Я поставил Денса бегунок. И то это уже свежий. Это не старый бегунок, который стоял. Раньше они стояли вот такого образца, но если вы присмотритесь да, на оригинальном бегунке вот этот уже модифицированный бегунок, он сделан уже по современным технологиям не так, как, сделан, как был сделан другой, тут он целый, прям этот напаянный то есть все тут надежно и мощно сделано, нежели вот эта вещь Здесь вот должно было быть напыление, специальное напыление для увеличения токопроводимости. Но здесь его я не нашел. То есть здесь чуть-чуть вот сверху есть, а должен был, по идее, вот по самой буквально миллиметра два, вот эти все, он должен быть вот от края пальца, если видно, все должно было быть закрыто покрытием вот этим самым. Здесь я его не наблюдаю, поэтому, в принципе, под вопросом такой бегунок, он не родной. Так, разбираем дальше. А, да, забыл показать то, что... Как у меня случилось. У меня просто-напросто разорвало вот этот самый коммутатор. Он выглядит вот таким вот образом. Устанавливается он. Буквально, я бы сказал... Ну, ну приблизительно вот таким вот образом вот тут стоит. И эта крышка сверху вот так вот... И его просто напросто разорвала. Здесь идет буквально 4 контакта, и эти 4 контакта у меня все просто напросто вырвало. Перепаять их не получается, я не знаю почему. Я уже и лудил и пытался все сделать, но здесь какой-то вот видно, что отгорел чип и не получается его припаять. Да в принципе смысл паять, если тут что-то уже как Какой-нибудь чип уже сгорел. Смысла не имеет. Сейчас посмотрим вообще, похожи ли они между собой. И как они вообще сходятся ли. Так, вот сейчас демонтируем крышку. Крышка, блин, стандартная. Ничего такого здесь и нету. И смотрим внутри катушка. Катушка здесь стоит. Бо гораздо больше, чем родная. И это, в принципе, и так видно. даже, видимо, если посмотреть, она больше и она вряд ли встанет сюда в корпус, даже если сильно захотеть. Поэтому я поначалу думал, что может попробовать переставить и может получится расстояние от болта до болта. Тоже сверловка отличается, то есть не одно и то же. Это видно в принципе и так. Вот даже возьмем Центр шляпки и центр второй. Если кто-нибудь глазастый, да, это видно, что сверловка отличается, и вы сюда его не поставите. А в принципе, вот если просто визуально посмотреть, визуально, чисто визуально, то они практически похожи. Есть сходство, все нормально. Но бегунки между собой, если честно, отличаются. Если внимательно посмотреть, здесь вот специальная хреновина стоит, я забыл, как ее называется. Но зазоры, зазоры сильно отличаются. Если посмотреть, если мы посмотрим именно вот сюда. Вот сюда, кому видно, не видно. Вот здесь вот зазор. Он здесь больше, нежели здесь Здесь зазор отличается, здесь зазор практически вплотную сделан Сюда даже отвертка не залезет никаким образом Хода тут для нее вообще нет Именно из-за этого у меня вполне возможно на холодную Она не, не, не работает, не включается то есть приходится слишком долго маслайд, чтобы каким-то чудесным образом у меня образовался ток. То, что здесь я слишком из-за высокого, из-за какого-то вроде бы, да, зазорчика. Что он стоит? И что для этого нужно сделать? Ну, вообще в идеале, конечно, мне нужно э, выгрузить вот эти два болта, сместить относительно. Короче, вот этот самый магнит мне нужно сместить туда чуть-чуть дальше, чтобы уменьшить зазор. Иначе у меня на холодную машину Просто-напросто хрен заведется Я задолбался с ней мучиться Пока, машина, пока она не пригревается Зазор уменьшается Из-за этого у меня машина заводится Но масла для этого приходится очень долго А так вот а по внешним признакам В принципе никаких особых Тут таких проблем нет Но зазор вот из-за этого зазора Вот из-за этого зазора Сейчас попробую уменьшить и посмотрим, как она машина заводится на холодную. Ну с коммутатором сомневаюсь вопросы, на горячую да, машина заводится не, без особого без особых проблем. Это означает, что катушка в полном порядке, ее маслать, ну, мучить не нужно. При проблемах с катушкой это выявляется причина поломки только такая, если у вас. Э, при езде машина начинает просто-напросто дергаться и неадекватно работает одна педаль газа. Это одна из возможных причин, что у вас плохо работает именно вот эта проблема. Но вот здесь вот я вижу, что зазор слишком, слишком большой выставлен. Из-за неудачного зазора э здесь может быть такая причина, что именно маг вот магнит плохо передает именно от крутящего момента. Ток на зажигание. То есть не срабатывает питание, потому что оно далеко. Так, в общем, если посмотреть, действительно, катушка в полном порядке работает она в принципе адекватно. Единственный нюанс это вот этот самый кронштейн, который держит, э, держит этот вот самый бегунок. Здесь вот, если посмотрим, он стоит тоже хлебким ходом, не жестко, тоже слегка так вот. И зазора здесь практически нету. Тут буквально зазор 0,5, а то и меньше даже 0,3. За, зато здесь зазор просто гигантский, если... Смотреть, у меня даже отвертка между ними вот входит, и видно, это просто здоровый зазор. Сейчас попробую если он относительно этого сам просто отрегулируется и не может и не придется ничего перпиливать ну так что причину вроде бы устранил сейчас попробую поставить и завести машину. Заведется ли она теперь на холодную? И как она заведется? Это, в принципе, уже под вопросом. Не знаю. Поставил все-таки то, что было. Единственное, что сейчас здесь стоит оригинально, это бегунок Денса. Так мне не понравился бегунок который стоял в Тайване, в этом тайваньском трамблере. Так, в принципе, все. Вот именно, может быть, из-за этого зазора, который идет на вакуумник, вполне возможно, не, шёл, не шла нормально адекватная работа на горячую. Еще раз повторюсь, все нормально работало, вопросов ноль, но только именно на горячую. На холодную хрен ты ее запустишь. И вполне возможно, из-за этого небольшого вроде бы зазора, да, как бы проблема в этом и могла состоять. Если проблему это не решает, что делать? Придется это дерьмо. Куда-то девать. Магазин навряд ли вернешь, потому что я уже пришел, когда к ним в магазин. Что они мне ответили? Ну что, но он уже работает. Оставьте телефон и мы вам перезвоним. Однако мне никто не перезвонил и ничего не сделал. Ну, я так понимаю, автомагазин Турбо просто-напросто слился. И продают запчасти не супер качество, не отрегулированные, не отрепетированные. Ну, может быть, из-за этого зазора блин, и была основная проблема. Я вот мучился с этой фигней где-то уже третью неделю. Я пытался, ну, не стал разбирать его, зачем разбирать оригинальную магазинную деталь, которую ты купил, чтобы поставить и поехать, а не для того, чтобы ты его там еще и регулировал сам. Но сразу могу сказать, больше вы тут регулировать ни хрена не сможете, поэтому можете даже еще не искать и не пытаться. Если неадекватно работает коммутатор, а это вполне возможно, что работает хреново именно он, что на холодную он ни в коем случае не пропускает через себя ток. Вполне возможно и это. Но это все сейчас поставим, посмотрим. Посмотрим дальше. Ну что, поставил я трамблер, ну и час X. Как работает машина, заведется ли она или нет? Смотрим. Так, зажигание. Что у нас так? Погнали. Это выключим, хотя нет, просто звук Единственное непонятно, какое это шварканье Что это за шварканье, вот я так и не разобрался По сути, такого быть не должно Я поначалу думал, что это стартер, но это скорее всего что-то с трамблером Потому что у меня до того, как я поставил э, тайваньский трамблер У меня не было никаких, никакого шваркания вообще Как вы видите, машина завелась пол полточка, повернул, шлеп и готово. Все-таки мне маленько напрягает шум вот с запуска. Все нормально на зажигании. Ну вот трамблер. Ну вот мы и решили проблему С чем вы можете столкнуться Если купили Тайваньский трамблер Уменьшайте зазор на Бегунке магнита И все и запускаться машина Будет нормально Надеюсь информация была полезен Поставь мне класс и подпишись на канал Все таки не зря же я ролики Снимаю Об этом не знают блин, даже те Которые эти трамблеры продают но вы будете знать основная причина почему тайваньский трамблер плохо заводится ставь класс поделись с друзьями и подпишись на канал спасибо за просмотр всем пока и так вот решил еще раз снять и наглядно показать как именно бегунок вот этот вот отвечает за запуск Раньше, позже вы выставляете. Вот ситуация. Смотрим. Вот зазор. Его практически... Но он есть. Здесь зазор есть. Так, давай фокус настраивайся. Нет. Так вот, видим. Делаем минимальный зазор. Вот он здесь есть. Видно. Ставим его сюда. А тут зазора практически нет. И он задевает за него. На этом то же самое. В чем причина? Вот видим, да, видите зазорчик? Вот он, минимальный. Буквально где-то 0,2, 0,3. Если поставите больше, так у нас китайские друзья просто не соизволили на токарном станке одинаково сделать. Вот эти самые бегунки. То есть, чтобы сейчас, чтобы это все заборы не задевало, два варианта можно либо задрать магнит выше, но я сделаю по-другому. Я просто напросто надфилем сниму вот это вот излишество чуть-чуть совсем и все, и проблема уйдет сама с собой. То есть, они должны одинаковые быть. Вот как вот этот, вот как вот этот, вот да, два. И вот они еще два Вот они, бац И из-за них начинают шваркать При запуске На Японском Если мы внимательно посмотрим Японский Так, его держать придется вот, Смотрим, да? Вот он, зазор да? Раз Здесь уже маленько порепанная, Но суть не в этом Вот два, зазор, да? 3, он везде одинаковый, то есть, так, фокус есть, да зараза. Так, вот видим, да? Он везде плюс минус одинаковый. Здесь такого нет. Здесь он либо есть, вот он. И вот здесь уже, все, здесь он уже задевает, это видно. Здесь тоже задевает, это видно А вот здесь уже видим зазорчик Такой какой должен быть И вот придется мне два Вот этих вот Вот они которые задевают Обработать слегка Ну теперь точно все Проблему я нашел Сейчас это все доработаю Естественно Доработай сам покупаешь китайскую запчасть, доделай ее, доведи до ума. И тогда будешь ездить и проблем не знать. Теперь всем спасибо за просмотр и всем пока.